Всем привет! Я менеджер компании Reflame Булацов Михаил И мы вместе с супругой Лилией Донсковой вместе работаем в нашем интернет-проекте Карьера онлайн И сегодня мне пришел заказ две такие вот коробки Лилия обычно делает в начале каталога ну а я в завершение. Сейчас покажу, что мы заказали накладная в одной коробке у нас wellness, две упаковки батончиков wellness. Всегда берем с собой, когда выходим из дома или куда-нибудь уезжаем. Такой легкий перекус. Спаржевый суп wellness. Очень вкусный и бывает такое, когда лень готовить, питаемся им. Одна коробка пустая. Переходим к следующей. Укладная также. Долгожданная сумка уже мною Wellness от Puma. Лиля уже похвалилась, рассказала все ее плюсы и достоинства. Не буду повторяться. Такие вот солнцезащитные средства. Вот эту заказал у меня друг. Крем солнцезащитный десятка и спрей 25. 25 на начало и десятка уже потом в течение лета для использования да мужчины тоже заботятся о здоровье своей кожи равномерности своего загара и хотел бы сказать мы также активно сами пользуемся данными средствами вот этот крем 20, SPF 25 мы заказали для себя для защиты области лица у друга сегодня день рождения вот порадую его такими новинками подарок лили ее любимая краска для волос тоже. Про нее она очень много хвалила. Крем для рук. Большой объем. На дольше хватит. Сейчас попробуем его. Он запечатан. Пахнет приятно. У самого, особенно в весенний период, сильно сохнут руки. Активно пользуюсь нашими кремами. Так, смотрим дальше. Наши любимые маски с глиной пользуемся всей семьей. Уходят очень быстро. Как горячие пирожки. Как горячие пирожки, да, или подсказывает. Крем для тела, водная Лилия для Лилии Я попробовала аромат сирени, обалденный просто Так, а вот это вот у нас бандана, Лилия заказала, наслушавшись отзывов от Мальцевой Ольги Посмотрим, как она выглядит Вот такой вот рукав, носок Мастер-класс по одеванию бандана, вы уже видели, возможно, от Мальцевой Ольги Ну и повторится, я думаю, у нас Лиля Смотрим дальше, что у нас в заказе Тени для век Хвалить их не буду, не знаю Лак для Леры в подарок Она еще об этом не знает Так, смотрим Набор каталогов, сейчас каталог текущий закончится, побежим по магазинам раздавать новое. Тушь! Тушь! Да, вот такая вот необычная тушь. Сразу я не понял. Тушь, двойной объем. Черное. Черное. Ну и все, пакетики, каталог премьер-клуба и прайс-лист. Вот такой вот наш небольшой заказ. Сейчас скажу, на сколько баллов он вышел. На 160 баллов. А вам слабо? Пока-пока!